Блять. Интересно, что это так бумкнуло? Did-di-di-di oh. ma Michael Keaton was my... И о погоде. Ну вы поняли, нас ждет собачий холод и псиный дубак. it make it do it makes us harder better faster stronger now now, now that, that don't kill me can only make me Are you ready? There? I'm always ready. Я крокодил крокожу и буду крокодить. Я крокодил крокожу и буду крокодить. Я крокодил крокожу. Может быть что-то и поможет. Да давайте, я все равно денек два попью, потом хрен забью. Хорошо, тогда через неделю снова покажете. Скорее, через полгода. Да можете вообще не приходить, мне все равно. Ты в зале, что все купивали в Москве или на Дальнем и снег мешая, ночь идет большая, что же ты, глупышка, не спишь?